дорогие друзья сегодня я решила с вами поделиться историей почему я решила заниматься лечением остеохондроза именно лечебными упражнениями и как я к этому пришла как говорится каждый человек всегда лучше всего учится именно на своих ошибках и то же самое было со мной я начала учиться в медицинском институте учебу конечно было тяжело приходилось каждый день учить очень много читать очень большое количество учебников, литературы, лекций, источников разных. И я постоянно, когда возвращалась домой, то я с обеда до самой ночи сидела, просто не поднимая головы, вот сидела, читала, оторваться не могла, потому что нужно было очень много проходить за короткий срок. И, конечно, была основная цель все выучить и сдать. И, конечно, я не задумывалась о том, что да, это вредно очень плохо влияет на позвоночник, что это плохо влияет на глаза, и вообще это нехорошо для здоровья, постоянно сидеть в одной позе и постоянно заниматься одним и тем же делом. Но, конечно, меня тогда это не беспокоило. Но со временем у меня стали мышцы шеи какие-то более ригидными, то есть более плотными, менее подвижными. Я стала обращать внимание, что я не могу нормально поворачивать шею то есть я не могу повернуть ни вправо, ни влево. Когда я наклоняю голову вниз, то у меня появляется боль в шее. Я сначала не обращала на это внимания, думала, ну, ничего страшного пройдет. Но получилось все наоборот. После этого у меня еще появились и в покое боль э, в шейном отделе позвоночника и постепенно переходила в головную боль. Вот тогда я уже обратила внимание на этот симптом и помогла себе время на тем, что я брала дорожную подушку, клала себе под шею, ложилась и вот так вот лежала, пока постепенно эти симптомы не проходили. И какое-то время мне это действительно помогало. Я ложилась, я чувствовала это постоянное напряжение, головную боль, боль в шее. Я вот так лежала и просто надеялась, что это пройдет. И проходило где-то минут 10, 15-20 и постепенно как-то отпускала, я прям чувствовала, как с шеи проходит такая волна по телу, горячая волна, как будто бы именно что сосуды сначала были зажаты, а когда отпускала, то они разжимались и как будто бы именно горячая волна проходила по моему телу и мне становилось действительно все хорошо и проходило все, и я этому радовалась, думала, ну и слава богу, и опять переставала на это обращать внимание. И так все постепенно и длилось. Но со временем у меня симптомы еще больше ухудшились. У меня появились э, следующие: Эх, во время таких головных и шейных болей я стала ощущать полуморочное состояние. То есть у меня вдруг начинало немножко темнеть в глазах, начинали мелькать мушки. Я вдруг немножко понимала, что теряюсь в пространстве. Я тогда опять ложилась и постепенно это опять тихонечко отпускала. И так у меня происходило периодически. Ну, в принципе, не часто, то есть где-то раз, наверное, в месяц. Ну, я опять на это особо не обращала внимания, да и времени на это не было. И потом, когда я справлялась с этим состоянием, ложась на вот эту подушку дорожную, то эти состояния уже начинали длиться все дольше и дольше. Вот эти полуоборочные состояния на меня накатывали все чаще и чаще. И только тогда я наконец-то решила обратиться к врачу. Я тогда пошла к терапевту, ей все рассказала. Но она мне просто поставила вегитососудистую дистонию и сказала: если у тебя будет опять боли, вот, пей, обезболивающий, все у тебя будет хорошо. Но так как я училась в медицинском институте, то я прекрасно знала, что все эти лекарства никакой пользы не приносят. Да, они снимают боль, но они также очень сильно влияют и на желудок, и на печень, и ничего хорошего для организма они не несут. Поэтому, конечно, я не стала пить никакие лекарства, и решила уже обратиться тогда к кардиологу, потому что подумала, что может быть что-то с сосудами. Кардиолог также меня послушал, обследовал, все расспросил, но также поставил диагноз вегетососудистая дистония. Потом я со временем поняла, что этот диагноз ставят тем людям, у которых просто не знают, что поставить. И тогда я решила, что если мне не могут помочь врачи, то я помогу сама себе. К тому же я училась опять-таки в медицинском институте, то я решила, что я сама найду для себя ответ и обязательно себя вылечу. Тогда я училась на четвертом курсе, когда я приняла это решение. И помню, на неврологии у нас была лекция по остеохондрозу. И тогда я только впервые в жизни подумала об этом диагнозе. Но на лекции была затронута буквально поверхностная информация, так больше для развития нашего кругозора. И больше до последнего курса мединститута мы этой темы не касались. Но я на этом не останавливалась и самостоятельно стала изучать эту тему. Я читала дополнительные источники информации, механизмы развития остеохондроза, как он лечится, узнала очень много методов его лечения, не используя лекарства. И тогда, когда я дошла до последнего курса медакадемии, у нас начался цикл «Лечебная физкультура и спортивная медицина». И вот здесь для меня просто открылась какая-то новая сфера, которую мы коснулись всего лишь на последнем курсе Медицинской академии. И я узнала, что оказывается, многие состояния можно лечить именно за счет лечебных упражнений, за счет движений, за счет включения в лечение наших мышц. Меня это, конечно, удивило. И помню, у нас была даже практика, мы ходили часто на, на занятия, где проводили уроки для людей, у кого остеохондроз. Затем я сама вела несколько групп по шейному и поясничному остеохондрозу. И я видела, как людям действительно становилось легче. Кроме того... Я узнала, что, оказывается, есть специальные отдельные упражнения, которые можно применять как и в ремиссию, то есть когда у человека стихание да, процесса, а также и в обострение. То есть, казалось бы, когда у человека боль, невозможно ничем ни рукой, ни ногой двинуть, ни шеей, ни головой повернуть, все болит. И вдруг упражнение, казалось бы, какая связь. Но самое интересное, что они действительно были эффективны. Я видела, как людям это помогает. Я опять-таки стала экспериментировать на себе. Я стала пробовать выполнять эти упражнения дома. Кроме того, раз я регулярно вела занятия с этими больными, то я на себе действительно стала ощущать, что мне становится легче, что все эти приступы становились все реже и реже. И тогда я еще посоветовалась с моим преподавателем, и она мне посоветовала сходить к мануальному терапевту и пройти несколько сеансов массажа. Я помню прекрасно, как я пришла первый раз на массаж к мануальному терапевту. Он мне провел очень хороший, сильный массаж. Я до сих пор помню, как в шейном отделе позвоночника очень хорошо все прохрустело. И после чего я действительно почувствовала облегчение. Я помню, я на утро встала, я чувствовала себя совсем другим человеком. И потом, когда я посещала регулярно сеансы массажа, я делала где-то раз в три месяца такой массаж, что действительно я ощущала помощь от такого вида лечения. То есть я применяла как и массаж от мануального терапевта, так и выполняла упражнения. И вдруг я почувствовала, что все, у меня начинает это все проходить. Для меня это было действительно удивлением, это просто чудом, сказкой. Почему у нас врачи не могут это посоветовать людям? Казалось бы, все это элементарно, но мне стало интересно, что сказки по-настоящему не существуют в реальности. И я решила разобраться, каким образом это может влиять. И опять-таки, я очень много изучила литературы, очень много источников. И я узнала механизм, как, оказывается, мышцы могут влиять на наш организм, могут влиять на позвоночник, как позвоночник и внутренние органы могут влиять на мышцы что по-настоящему это очень большая связь и я раскрыла в итоге секрет по-настоящему все гениально всегда просто и от этой простоты я была просто шокирована и я подумала ну почему нас это не доносят до людей почему физические упражнения Физическая активность, активный здоровый образ жизни у нас всегда остается на последнем месте. Дай бог, если о нем вообще вспоминают на последнем месте. Тогда мне это очень сильно заинтересовало. Я прочувствовала это на себе. Я делала лечебные упражнения. После чего мне захотелось увеличить свою активность физическую. Я тогда записалась в тренажерный зал, стала посещать. Мне очень понравилось. Я стала ощущать изменения в своем организме я стала больше радоваться жизни, я, я почувствовала, что мое тело изменяется, становится лучше и здоровее, как внутри, так и снаружи. И опять-таки мне тоже стало интересно, почему. Я очень люблю докапываться до истины, я никогда не верю тому, чего я не знаю или не понимаю. И тогда мне пришла идея параллельно с ординатурой учиться на персонального тренера по фитнесу и бодибилдингу, и там я еще больше узнала информации, как через тренировку мышц можно влиять на свой организм. Для меня это было просто великим открытием, поэтому я очень хочу поделиться и с вами этим. И сейчас, кроме того, что я хожу, занимаюсь регулярно в тренажерном зале, веду своих клиентов, я также параллельно и выполняю упражнения лечебные для профилактики остеохондроза и дома достаточно регулярно, потому что я понимаю, что это мне надо, поэтому я просто беру и делаю это. Я помогаю своим клиентам в тренажерном зале не только улучшить свою форму, но также и поддержать свое здоровье. Поэтому и хочу с вами этим же поделиться. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилась моя история. Спасибо большое вам за внимание. А вам я хочу дать небольшое задание. Мне бы очень хотелось от вас услышать, какова ваша история лечения остеохондроза. Что вы уже делали, что вам понравилось, что не понравилось. Какие методы были эффективны. Мне было бы очень интересно и вас послушать. Так что пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень приятно услышать ваши отзывы. Спасибо большое за внимание, до встречи и будьте здоровы!